Сижу я дома, и тут в дверь мне постучали соседи. Выходи, в твою припаркованную машину въехал грузовик. К сожалению, я давно не ездил на Ситроение, и страховка ОСАГО закончилась. По наивности оформил европротокол, а на следующий день дозвонился до страховой, и они мне торжественно отказали. Надо было вызывать ГАИ в день ДТП. После этого я договорился с виновником, что он мне оплачивает крышку багажника, и мы не имеем претензий друг к другу. Далее я начал искать целую крышку в цвет, чтобы не красить. В основном предлагали ржавые крышки или битые. С трудом нашел в белорусской компании «АвтоСтронг» у Лысого. Теперь я поменяю ее. Вот я заказал новую дверь. В «АвтоСтронге» стоило на порядка 11 тысяч. Сбори с фонарями, что значит значительно улучшить ситуацию, так как в моей машине... Фонарь расколотый, ну, здесь должен быть плюс. Плюс у меня уже гнить началась, дверка. Хотя это существенно, но вот уже вот от удара вылезла дырень. на видно, не видно, уже плотно там дырки пошли. Сейчас поменяю хлопушку вместе со стеклом оперативно. Будем ковырять. Ну, в общем, провода кинул сюда. А если внутрь, кручу эту крышку багажника. Так, скинул. В принципе, тут уже Поздравляю, снял эту штуку. Чтобы с первого раза правильно установить крышку багажника, я позвал на помощь своего коллегу. Зовут его Сергей. В общем, вот как-то так. Достаточно заменить крышку багажника с надписью дизайн и сразу рейтинг машины вырастает. Конечно, если присмотреться видно, что эти более новые, а это более старый фонари. Как говорится, блин, все равно. Что есть?